Всем привет! В этом видео мы посмотрим на hook theme. Далее я буду его называть просто как hook темы, чтобы вам не слушать мой английский. Мы посмотрим на то, как он объявляется, работает и производные от него хуки. Hook темы – один из фундаментальных хуков Drupal 8. Практически все, что вы видите на страницах, сгенерированных Drupal, если вообще не все, проходит через него тем или иным образом. Данный хук порождает множество других хуков для своей гибкости и расширяемости. Например, хуки hook при процесс hook и hook theme suggestions hook. Тесно связаны с хук-темой и не представляют никакой ценности без него. Вся темизация в Drupal так или иначе крутится вокруг того, как работает данный хук. Поняв его, вам должно стать намного легче верстать в Drupal, так как практически вся темизация работает по этому принципу, только мы посмотрим со стороны создания, а не использования уже готового. Ну и сам по себе хук крайне полезный и может сильно помочь в вашей работе. Основная цель хук-темы – это создание собственных темплейтов с возможностью передачи аргументов. Это позволяет переиспользовать одну и ту же разметку множество раз и менять ее в зависимости от ситуации или данных. По факту, любой файл с расширением html.twig можно считать частью какого-то хук-темы, и все они работают по единому принципу, так как результатом работы хук-темы всегда является HTML-разметка. Из чего состоит хук-темы? Хук-темы можно объявлять как в модулях, так и в темах. Он должен возвращать ассоциативный массив, где ключи это название непосредственно хук темы, а их значение массивы содержат информацию, описывающую его. Название хук темы может содержать только латинские буквы, цифры и знак нижнего подчеркивания, как и все машинные имена в Drupal. Описание хук темы должно содержать как минимум описание переменных или рендер элемента. Хук темы может принимать следующие значения variables. Массив с объявлением доступных переменных, можно также их назвать аргументами для темплейта и их значениями по умолчанию. Используется совместно с хэш theme, вызовом hook темы через render массив. Как минимум, значения по умолчанию должны быть всегда 0. Render элемент. Название переменной, в которую будет передан рендер элемент. В отличие от variables, туда всегда передается рендер элемент, который нужно оформить. То есть данный темплейт станет оформлением какого-то определенного рендер-элемента. Они всегда имеют свой собственный объект, который объявляет данный элемент и его переменные, поведение и все остальное прочее. В данном случае хук-темы будут являться только его темплейтом, который непосредственно переведет его в разметку, которую ему надо. Данный вызов используется совместно с ключом хэш-тайп в рендер-массиве который уже вызывает в дальнейшем хук темы и уже рендерится в необходимый результат. Хук темы может содержать либо variables, либо рендер элемент. Нельзя указывать одновременно оба. Разницу между ними мы посмотрим чуть позже на примере. Скорее всего, хук темы с рендер элементом вы будете объявлять крайне редко, так как они очень специфичные. Но один из кейсов мы как раз рассмотрим в примерах. Файл. Название файла, который будет загружен, если вызван данный хук темы. Это очень полезно для разделения кода, так как про некоторые хук темы содержат много кодов при процессорах, либо их просто скапливается много в одном модуле, и это позволяет отделять их при от основного кода. Файл будет искаться по умолчанию относительно корня модуля или темы, объявляющей данный хук темы. Темплейт. Название темплейт файла, который будет использоваться для рендера. Все данные будут переданы в данный темплейт, и его результат будет результатом хук-темы. Указывать расширение здесь не нужно, оно будет автоматически добавлено в соответствии с тем движком, который используется для рендера. Например, у нас из коробки используется Twig, и, соответственно, для темплейта хук-темы с названием, например, Node, будет искаться темплейт с названием node.html.twig. Название не должно содержать нижних подчеркиваний, только тире. Если данное значение не установлено вами, то оно будет установлено автоматически, где название hook-темы будет преобразовано в то же самое, только с замены нижних подчеркиваний на тире. Обратите внимание, что template-файлы по умолчанию ищутся в директории templates, либо в той папке, которая указана в пав. Но в обоих случаях они должны находиться в корне данной папки, никаких вложений там не допускается. Но! При этом вложения допускаются, то есть данный темплейт можно вкладывать, если вы его переопределяете в активной теме. Мы это также рассмотрим в примере, поэтому... Но обратите внимание, что тот, кто объявляет, у него все должно находиться строго по тем путям, которые указаны. Никаких там структур сильных не получится вам сделать. Path. Путь, относительно которого будет искаться template-файл и файл, объявленный в параметре файл. Обратите внимание, данное значение влияет сразу и на файл, и на template. Template в таком случае будет искаться именно по данному пути, и папка templates будет полностью проигнорирована. Иными словами, если вы задали тут путь, то файл и template файл должны находиться прямо в данной папке без какого-либо вложения вообще. Basehook – базовое название для темхука, если планируется использовать themehook suggestions. Например, это из ядра самое ближайшее, например, есть template-node, Uh, у него могут быть варианты, например, node bundle какой-то node, например, node news или node news teaser, node news full. То есть везде здесь базово будет node. Соответственно, вы здесь можете указать вот эту базу, как она будет называться. И если вы не укажете, оно будет использовано по умолчанию, как и название hook темы. То есть вы можете просто переопределить, пере пере пере если это необходимо. Паттерн используется для определения вариаций, темплейтов, типа вот как раз я и говорил, нод, no, Node News, Node News тизер, Node News Full то здесь в данном значении указывается лишь начальный паттерн для будущих Suggestions, который будет использоваться в регулярном выражении. В Drupal принято, что разделителем является двойное нижнее подчеркивание, которое в дальнейшем при поиске темплейтов заменяется на двойное тире. Все возможные комбинации и непосредственно сам выбор, какой использовать, производится дальше, но на данном этапе указываются не все паттерны, а лишь откуда начинается динамическая часть. Грубо говоря, в 999 случаях из 1000, если вам потребуется задать данное значение, оно будет равно тому, что указано в Base Hook плюс два нижних подчеркивания. Если Base Hook не указан, то это название самого Hook темы и опять же два нижних подчеркивания. Автоматически данное значение не задается, так что если вы захотите использовать паттерны и существенные для, своей, для своего Hook темы, вам придется задать это значение. В любом случае мы это опять же рассмотрим в примерах. Pre-Process Functions. Здесь можно указать функции, которые будут отвечать за припроцессинг данных для данного хук-темплейта. Использовать нужно, когда реально это требуется. Это, скорее всего, не случится, так как дефолтные значения покрываются запросы. Для модулей это будет template pre процесс hook Не путайте с hook-pre-process-hook, который работает абсолютно идентично, но template pre hook разрешено использовать только в модуле, который определяет данный тем-хук. Он вызывается перед хук, при процесс хук, хуками, которые уже могут объявлять другие модули и темы. То есть данная функция будет работать самой первой, то есть тот, кто объявил, имеет приоритет. И он может задать какие-то базовые значения, что-то туда еще добавить. Первым по очереди обработать входящие данные, а уже затем это отдается другим модулям. Overwrite preprocess functions. Значение true в данном парамете полностью отключает все припроцессы, кроме оригинального от модуля темы, который объявил данный тем хук. Это может пригодиться, когда вы не хотите давать возможность внедриться в подготовку сторонним модулем или же влиять на значение данных, поступающих в темплейт. Type. Здесь указывается, кем объявлен данный тем хук. Может быть module, theme или theme engine. Устанавливается автоматически. Менять его не советую. Theme path путь до темы или модуля, который регистрирует ThemeHook. Устанавливается тоже автоматически. Менять его особо смысла никакого нет. Может показаться, что это все сложно, но на самом деле нет. Из того, что мы сейчас рассмотрели и вам рассказал, самые полезные ходовые это variables или рендер элемент в файл. В некоторых ситуациях пригодится template, path и паттерн. Остальные – это очень узкоспецифичные такие значения, вам они, скорее всего, не потребуются, а если потребуются, их не ну, на самом деле не так сложно использовать. В данный хук передаются четыре аргумента, которые также могут вам, возможно, пригодиться, поэтому давайте быстренько по ним пробежимся. Первый аргумент – это existing – это массив с уже объявленными тем хуками на данный момент, то есть какие другие модули там, что на объявляли вы уже можете посмотреть и как-то, может быть, это использовать. С вторым аргументом приходит type. Откуда вызывается данный хук в данный момент? Может там быть как модуль, то есть это будет обозначать, что вызывается из модуля. Base theme engine – это шаблонизатор базовой темы. Theme engine – шаблонизатор актуальной темы. Base theme – базовая тема. От актуальной и theme – актуальная тема. Скорее всего, вы будете сталкиваться только с module и theme. Остальные достаточно очень специфичные. Я даже вам точно сказать не могу, в какой ситуации, в каком кейсе они сработают. Третьим аргументом нам приходит theme. Название модуля там будет содержаться или темы, которые вызываются. То есть то, где вы и объявляете. Если вы объявляете в модуле dummy, то у вас сюда придет dummy. А вот как раз в третьем аргументе, где type вам придет сюда значение module. Модуль. Если бы это был, была бы тема, например, дами, тогда бы вам в, во втором аргументе type пришел theme, а в третьем аргументе, который называется theme, пришло бы название dummy. То есть, ну вот, там немного так странно переменные названы, но вот так это работает. И четвертым аргументом path вам приходит путь до модуля или темы, в которой объявляются данные хук-темы относительно корня ядра. Там нету ни начального, ни конечного слэша, так что учитывайте, если решите использовать данное значение. По своему опыту я данные переменные не использую, очень редко приходится использовать path ну остальные это уже очень специфичные, я не могу даже сходу назвать кейсы, как их можно применять, перейдем непосредственно к примерам и давайте посмотрим для начала, как вообще вызываются тем хуки, чтобы вы поняли вы скорее всего вы это видели уже много раз, вы с этим сталкивались и даже наверное вызывали много раз, просто наверное может не обращали внимания или не знали что это такое так, давайте мы для начала создадим кастомный модуль, в котором будем все писать И в нем я же вам покажу, например, dummy Это папка у нас, модуль будет у нас dummy Так, мы задаем ему dummy info.yaml Мы сейчас его объявим Name dummy description у нас будет Examples with hook theme Core у нас 8x И нам хватит Больше нам ничего не нужно А, да, там же еще, еще тип нужно указать У нас будет модуль Мы давайте создадим файл, Потому что хук Хук объявляется изначально В .module.file Это все еще хук Возможно его когда-то перенесут на ОП, Но на данный момент это просто хук И мы создаем этот файл Он как раз сейчас нам пригодится для показа Uh, ну, main file for custom hooks and functions пусть будет так и я вам просто покажу это просто вам для примера то есть как это работает например рендер uh, то есть вызывается hook темы это через render array всегда соответственно вы должны объявлять какой-то массив например ну результат например да у нас результат будет это рендер массив, допустим, неважно где, это может быть вы альтерите форму, там тоже рендер массив, вы можете это и там использовать. То есть вы, если объявили хук темы, вы можете его засунуть в форму как элемент, и он у вас будет рендериться. То есть это все работать будет. И, соответственно, вы задаете theme. Ой, еще что я мажу-то? Theme. И название хук темы, который вы хотите вызывать, например, my awesome hook theme. И он вызовет данные... Ну, то есть, когда пройдет рендер, он запустит все соответствующие хуки, обработчики, темплейт подгрузит, все это обработает, и результатом данного вот рендером элемента, скажем так, будет HTML-разметка, которая в соответствии с хук-темой была объявлена. То есть, у всех это будет очень совершенно разное, но результатом будет всегда HTML-разметка. Так как они принимают аргументы, вы их можете передавать, а передаются они э, таким же образом. То есть, э, этот вот, я не знаю, хэш, название переменной, которая объявлена хуктемой, то есть вы должны знать, как они объявлены там, чтобы их можно было передавать. Только то, что объявлено, можно будет передать. Другие будут проигнорированы. И вы передаете значение, которое вам надо там, 1, 2, 3 пусть будет. Это мы рассмотрим отдельно уже в более точных примерах. И если вдруг я просто вам показываю, вам нужно э, этот элемент хук темы отрендерить э, самостоятельно, то есть вы не возвращаете никакой контроллер, ничего не делаете, вам просто хочется получить HTML-разметку, ну, например, э, я не знаю, ну, даже сходу-то вам не скажу, наверное, э, например, в REST какого нибудь я не знаю, плагине, REST ресурсе, вы хотите э, давать эту разметку в каком-то там массиве внутри, чтобы просто ее можно было там потом на фронтенде использовать. Вы для этого, естественно, подтягиваете, э, ну, результат html тогда назовем его. Вам нужно подтянуть сервис рендерер, который будет рендериться. В большинстве случаев вам, скорее всего, надо будет использовать оттуда render plane, чтобы он не тянул никакие зависимости серьезные за собой. То есть передаете массив или массив из массивов, то есть там может быть несколько хуктем, неважно. Он вам отрендерит, вы получите html в результате и делайте что с ним хотите. Ну, либо если у вас по каким-то причинам все работает некорректно, если я не ошибаюсь, то RenderPlan рендерит просто в HTML, и если там подключаются JavaScript или какие-то другие стили, например, Attach Library или еще что-то происходит при процессорах или непосредственно в темплейтах, RenderPlan я точно не, не утверждаю, но если я не ошибаюсь, то RenderPlan их не подключит, Он вам просто сдаст результат HTML-разметки, то есть просто разметку. Просто рендер, он подтянет все зависимости. Ну, если у него будет возможность их как-то передать вместе с ответом, он вам их вернет. Так, мы это все удаляем и начнем непосредственно делать примеры. Первый пример у нас будет про то, как мы просто объявляем хук темы. Совершенно самый минимальный, то есть набор абсолютного минимума. И давайте на это посмотрим. Как я уже говорил, этот хук... Как и все хуки объявляются в .module, в .module файле, модуле, ну, у темы это получается название темы .theme. И вы объявляете его, как и все хуки. У меня про хуки есть отдельное видео. Я не буду сейчас на этом зацикливаться уже. И вы пишете дами theme. И у нас хук объявлен. Как я уже говорил, вы должны вернуть массив ассоциативный со всеми хук-темами, которые вам необходимы. Вам приходят 4 аргумента, которые вы хотите. Я их не буду использовать в примерах, потому что я говорю, они очень специфичные, они тут будут просто лишней, инфо лишней информацией. И мы объявляем наши хук-темы первые, которые будут состоять из минимального набора, который требуется для объявления. Я этот хук объявляю следующим образом. Я сразу же делаю ретурн массива, и уже в нем я описываю все хук-темы, которые мне нужны. Возвращаясь к тому, как я рассказывал, ключи ассоциативного массива будут являться названием хук-темы. Они должны описываться как машинные имена, например, для сущностей, полей и все прочее, то есть только uh, латинские буквы, нижние подчеркивания, цифры, и цифры, скорее всего, вначале нельзя использовать, я, не, опять же, не буду утверждать, но очень вероятно, что цифры вначале нельзя использовать. Ну, это и вряд ли нужно. Uh, давайте мы объявим хук-темы, объявим назовем его, например, на Example, ну, экземпл тогда будет. Это будет название нашего хук темы. Если мы только что вернемся к рендер-элементу, то есть мы будем писать, если хотим вызвать theme, и вот название вот этого хук темы сюда, рендер массиве и он отрендерится. В данном примере мы только объявим бору минимум, как я уже говорил. Далее мы передаем нашему хук темы массив, в котором мы его описываем. Минимальный набор, который необходим для хука темы, вы должны указать либо variables, как я говорил, либо рендер элемент, одно из двух. В нашем случае это будет variables, потому что у нас будет самодостаточный хук темы, независимый от какого-либо ну, какого рендер элемента, поэтому мы указываем variables. Variables у нас опять является массивом, в который мы передаем название всех переменных, которые нам нужны, и их значения по умолчанию. На данном примере мы этого делать не будем, то есть нам не нужны будут для данного хук-темы переменные, и мы их не объявляем. То есть вы обязаны объявить, объявить для хук-темы либо variables, либо рендер-элемент. У рендер-элемент всегда будет значение, как ни крутите, потому что он вызывается непосредственно из рендер-элемента, и там в любом случае будут какие-то данные. В случае с самодостаточным хук-темы, ему, может, не нужны никакие переменные, но вы должны объяснить Drupal, что это самодостаточный, передав ему variables, и если они вам не нужны, вы просто передаете пустой массив с переменными. То есть он поймет, что вам ничего не нужно, это просто хук темы. Далее. Далее мы можем объявлять, либо сразу же переходить к непосредственно темплейту, либо мы можем сразу же припроцесснуть его. Поэтому ну давайте для начала припроцессим. Мы это сделаем прямо в этом же файле. То есть вы можете писать его прямо тут. В дальнейших примерах я покажу другие варианты. И начнем мы с того, что мы начнем писать в function, и для того, чтобы подключиться к нашему хук-тему и при... ну, внести в него в свою логику, мы можем использовать, как я уже говорил, несколько хуков. Первый — это template preprocess hook, который доступен только модулю, который объявил данный хук-тему. То есть мы можем его использовать, ну, например, если какой-нибудь другой модуль Admin Toolbar напишет аналогичный хук, у него это не заработает. И хук при процесс хук, который доступен всем остальным, включая тому модулю, который объявил, но в таком случае он может вызваться не первостепенно, и вы можете как-то с данными не сойтись. Поэтому тот модуль, который объявляет хук темы, э я вам не знаю, это обязательно, не обязательно, но рекомендую использовать именно template preprocess hook, потому что вы будете в 100% уверены, что вот этот preprocess вызовется впервые всех остальных preprocessов. И если что-то потом пошло не так, значит это уже какой-то хук preprocess hook косячит с вашим хук темой. Так, смотрите. Для этого мы объявляем его примерно как и хуки, только в данном случае особенность в том, что template слово ни на что не заменяется, оно прямо так и пишется. Template preprocess и далее слово hook, оно как бы капсом в хуке написано Я вам сейчас потом покажу Оно заменяется на название hook темы, которую вы хотите при процессе В данном случае это даме example first Мы его просто копируем, вставляем сюда И принимаем аргументы Аргумент приходит Variables. Обратите внимание, его нужно принимать по ссылке Чтобы вы его могли исправлять То есть данный хук не должен возвращать никаких данных То есть тут никаких ретурнов не будет Вы непосредственно правите массив variables Которые вам приходят уже от Drupal Там будут переменные, если они объявлены И переданы тем, кто его вызвал Вы их увидите, либо можете тут уже управлять Сейчас мы это все посмотрим И пишем, соответственно, комментарий как это требует у нас Drupal Coding Standards. Давайте у нас будет это, естественно, Implements Template Preprocess Hook for Dummy Example First. То есть мы используем Hook такой-то, Template Preprocess Hook, где слово Hook большое заменяется на нашу Hook-тему, и мы его заменяем, потому что так. Это у нас массив. Ну, давайте не будем уж так сильно заморачиваться. Не будем переменные расписывать, а то время растянет опять. Итак, вот вы написали данный хук, вам приходят переменные со всеми значениями и данными для нашего хука темы и дальнейшего темплейта. Мы что-то можем сделать. Мы можем вообще ничего не делать, мы можем вообще не писать данный хук, то есть это не обязательно. Ну, нам нужно, мы, например, будем в данном хук теме выводить небольшую разметку и писать, какая сейчас, ну, какая дата сейчас, например, да? И вот это вот самое важное понимание, ну то, что нужно понять при работе с хуктемами и вообще в темиза, поняв вот это, вы поймете большой вообще большой пласт темизации Drupal. потому что именно по такому принципу работает вообще вся темизация. То есть вам, если вы уже пробовали с Drupal работать, вы уже скорее всего найдете некоторые сходства, что, например очень часто используют новички, hook при process page хук при процесс html, который для темы они, как правило, используют, чтобы какие-то там что-то сделать, убрать там сайтбары или еще что-то в теме. Это именно вот так и работает. То есть, это аналогичный тот же самый hook который вызывается только в том модуле, который вы объявил. То есть, если вы в теме используете, там, допустим, page.html Twig, да. Ну, он всех есть в теме, где вы описываете непосредственно каркас страницы для темы, и вы можете в него влезть через hook процесс Hook, опять же, только тут будет hook, потому что вы не, объявляли, не объявили его. И вы там у вас придет абсолютно то же самое, э, тот же самый аргумент, и вы сможете повлиять на данный темплейт в дальнейшем. Абсолютно то же самое тут, только в данном случае page это просто рендер-элемент, у которого есть аналог... Ну, само, ну, тоже, получается, хук темы объявлен page, только тут у него рендер-элемент page, тут будет значение. И вот так вот это вот работает вся вот оптимизация. Вот если вы подлазите к любому темплейту в Drupal'е, все работает абсолютно идентично, у них у всех единый, так скажем, жизненный цикл, что ли, я не знаю. То есть они все работают одинаково. Вот если вы поймете, что мы сейчас сделаем, то вы поймете вообще громнейший пласт просто темизации группала, вам станет намного легче верстать и модифицировать какие-то темплейты, добавлять туда какие-то данные, модифицировать данные или удалять данные. И вот как раз об этом мы сейчас и говорим. Как раз variables, который вам передается, он содержит не вот эти переменные, а еще кучу других. Давайте мы для начала, знаете, что сделаем? Нет, я вам это попозже покажу. У Drupal есть по умолчанию припроцесс, который вызывается еще раньше вот этого припроцесса. Он добавляет некоторые переменные сюда. Например, он добавляет базовые туда переменные, как attribute, attribute в котором можно задать для темплейта классы, там ID-шники, еще какие-то данные. То есть там по мелочи, там по-моему, авторизованный, не авторизованный пользователь. Вот такую вот мета-информацию всякую добавляют. Затем добавляются ваши переменные, если они нужны и переданы. И далее вызывается ваш темплейт при процессу, к которым вы опять же можете добавить дополнительные переменные к темплейту. Поправить те, что уже добавлены, удалить те, что добавлены, изменить те, что добавлены. И затем это передается в хук, при процесс хук, которые также, ну, уже сторонние модули и темы, могут также влиять на эти переменные любым способом. И уже вот после прохождения всех вот этих хуках, вот этот вот массив с переменными собирается и передается темплейту, который отвечает за данный хук тем. На основе этих переменных уже в твиге вы там какую-то разметку делаете, и это будет результатом работы хук тем. То есть данный массив Variables, он содержит все переменные, которые в дальнейшем пойдут в template. Например, если вы хотите добавить туда переменную, вы, соответственно, пишете variables. В нашем случае мы хотим выводить просто дату, нам, соответственно, нужно добавить э, дату, да, текущую какую-то, которая будет выводиться. Это массив, я опять же напоминаю, и ключом данного массива, то есть ну название ключа, вот, которое сейчас мы напишем, это и будет название переменной в твиге. То есть вы ее, вот эту переменную вызовите и результат будет то, что вот мы здесь и объявим. В нашем случае это будет, давайте, переменная пусть date, и мы в нее запишем текущую дату. Ну, давайте просто таймштамп текущий, да? И если сейчас был бы у нас темплейт, мы бы там в твиге писали там date, да? И он бы вот этот результат туда бы вывел нам в темплейте. Мы давайте зададим дату нормальную, для этого нам, во-первых, нужно получить время запроса. Давайте не будем использовать time. То есть в Drupal рекомендуется использовать специальный сервис для этого. И это будет Drupal Time, в котором мы получим getCurrent. Ну, давайте, request time. То есть время запроса, в который вызвался ну, запросы данной страницы. Далее нам потребуется date форматор. Формат сервис, который нам позволяет форматировать дату любую в нужный нам формат то есть это вот вы в админке можете задавать различные форматы а вот здесь мы их можем через этот сервис вызывать давайте мы его вызовем здесь dateformatter формат, -format, если я не ошибаюсь, давайте-ка мы ему поможем dateformatter dateformatter Date перебросил меня вот, формат, мы можем ему передать таймштамп. Таймштамп у нас будет time, естественно, request time Далее мы можем ему передать какое-то значение, например, medium, э, там, long, вот, которые как раз заданы через админку Drupal Либо вы можете передать в type custom и указать свой формат Ну, давайте мы укажем просто стандартный medium Так, даже указывать не надо, он же по умолчанию medium И вот в наш, получается, хук темы мы добавили новую переменную date, которую можно будет использовать в темплете. То есть так как наш хук ну, предпроцесс вызывается всегда и самый первый, мы будем знать железно, что данная переменная там должна быть, и она там будет. Далее вы обязательно хук-темы должен иметь свой темплейт. Если он его не имеет, у вас будет ошибка. Темплейт создается, если мы не указали соответствующую переменную с кастомным названием, нам это совершенно не нужно, и не указали path, переменную, где его искать, то по умолчанию template создается в папке templates относительно модуля, который его объявляет. И название на template будет все вот то же самое, только нижнее подчеркивание заменяется на тире и добавляется расширение текущего движка. Ну, в нашем случае это twig, вы, вероятнее всего, не будете никогда его менять. И у вас получается html.twig и вот наш темплейт. В нем мы можем писать, что хотим, и в нем будут как раз те переменные, которые находятся здесь, и которые мы вот добавили сюда, то есть переменную date. Давайте мы напишем, например, параграф, и в нем мы напишем, упс, сейчас, например, date. Все. Мы сделали параграф, в нем выводится текст, и значение данной переменной, которое я напоминаю, добавляется вот здесь, вот таким образом. Далее нам это где-то нужно протестить. Я это не буду разжевывать. Мы просто возьмем Drush и создадим контроллер. Ну, страницу, на которой мы будем использовать наш рендер элемент. Давайте там... Так, походу, модуль выключен. Drush and dummy. Мы его еще не включили. Так, далее мы... Получается... Dr... Drush контроллер. Модуль дами... Назовем его hook-theme-example1. Depends не нужно. Uh, road нужен нам. Давайте дами example first И ну, просто сделаем example-first. Uh, да вообще плевать какой заголовок. на права Все. Он нам создал контроллер. Root для него будет example first. Он вызывает вот этот у нас контроллер, вот этот метод. Или как вы можете уже заметить, у нас контроллеры отдают рендер элементы, и в данном случае type вызов это через рендер элемент, который вызовет потом в дальнейшем хук соответствующий hook темы. Но мы хотим добавить свой. Вы можете оставить вот этот, добавить к нему. То есть, ну, это уже больше касается темы рендер массивов, а не данной темы. Ну, вы можете добавлять, какие хотите, и сколько хотите таких значений, например, our example пусть будет, вот здесь добавлен. Мы объявляем тоже рендер массив, только у нас будет theme указывается, и значением hook темы у нас будет наш, наше название. Давайте отыгрываем. Мы подставляем, переменных мы никаких не передаем, и все, нам больше ничего не надо. Сейчас я сброшу кэш, и давайте посмотрим, что у нас получится. У нас должно открываться по пути example first, страница говорит не найдено, потому что не знаю, во, обновил. И мы как видим, он вывел нам it works, вот этот рендер э, элемент, но ну, мы его давайте уберем отсюда, оставляем наш хук темы, который вывелся не совсем корректно, он нам вывел слово сейчас, то есть он нас, увидел наш хук темы, он увидел наш template со словом сейчас, но по каким-то причинам он не выводит date почему он нас может не выводить возможно он у нас как-то некорректно сервисы я вызвал ему еще что-то давайте посмотрим я вам все равно хотел это показать находясь в hook при process hook или в template при процесс hook иногда полезно использовать модуль devil kind и принтить переменные которые там находятся то есть давайте посмотрим что-то приходит а нам ничего не приходит так возможно я ошибся в хуке, template prepro Cs, две буквы нужно писать, тут С И давайте мы еще раз, ну, давайте так сбросим конечно, он у нас точно сработает сейчас. Я неправильно написал хук, и мы увидим дату. И плюс еще кинт нам выведет данные, которые находятся в переменной variables. Вот, он нам вывел текущую дату, то есть, если переменной у нас подставилась результат, и он нам вывел значение переменной variables до того, как мы еще добавили туда date. И смотрим, что там есть. Во-первых, там есть theme hook original, это то, как theme hook называется. Это для, в дальнейшем для suggestion. attribute переменная, в которую можно складывать атрибуты. Drupal, если это массив, там например, class, там id, еще что-то, другие атрибуты, он его преобразует в объект и отрендерит. Если это вы зададите по каким-то причинам сразу объект, он будет его уже использовать, там title, атрибут, контент. ну вот это вот все. То есть вы можете видеть, что датабаза, ну, база данных активна, то есть если она не активна, скорее всего, сайт в джиме разработки или еще что-то. И если текущий пользователь администратор, авторизованный, прокси для текущего пользователя и директория, это, видимо, активная тема. В данном случае это вот стандартный переменный, который добавляет туда Drupal. И потом передается вам, и вы можете добавлять свои переменные. Давайте теперь отпринтим ее после того, как мы добавили date. И мы можем увидеть, что у нас переменная date уже содержит это значение, куда передается в твик, и сюда вставляется. Например, если мы вот это возьмем значение, как-то бы без кавычек и в template это влепим, ну вот, например, там, вот так вот, и он нам вот это значение выведет. Ну вот, он его нам и вывел. Если, Я надеюсь, вы это поняли, потому что это самое важное, что здесь нужно понять, и это вам очень сильно поможет в дальнейшем. То есть данные хуки принимают variables, которые вы можете влиять на них, и затем их можно использовать в темплейте. Вот наш первый темплейт и готов. Если вы хотите, например, по каким-то причинам, чтобы это не кэшировалось, вы прямо тут можете, например, добавочно указывать нам кэш. Ой. Сегодня что-то я мажу по всем буквам. Кэш и, например, max age равный нулю, то есть чтобы не кэшировалось. И у вас получится, что данный элемент в контроллере не должен кэшироваться, и у вас будет актуальная дата всегда выводиться. Далее. А, давайте я вам еще одну деталь укажу. Если по каким-то причинам данный, вот, ну, темплейт, вызванный Drupal, по каким-то причинам не содержит какого-то контента, он не будет рендериться. Например, вот смотрите, есть у нас тег p, и есть слово сейчас и date, да, например. И вот когда у меня была ошибка с хуком, да, неправильно написан, date переменной не было, потому что она не добавлялась. И у нас выводилось просто слово сейчас. Если бы мы сделали вот так, вот, if date, и, ну, то есть, если значение установлено, and if, как бы поступил темплейт. Вы можете подумать, что он бы нам отрендерил просто вот этот P, пустой, да, то есть вот так вот. Нет, он бы нам вообще ничего не отрендерил. Результатом бы работы такого хук-темы было ничего, то есть пустая строка. Почему так происходит? Потому что Drupal после того, как он рендерил темплейт, он вызывает PHP-функцию там HTML strip я не помню, как она называется, Ну, короче из строки который содержит ну, результат данного темплейта, он вырезает всю разметку, то есть все теги. И если после этого осталось что-то, он этот результат дает. Если там ничего не осталось, то в данном случае у нас это не работает, вырезаются вот pp этой функции, и результат темплейта пустой, он считает, что рендер элемент не отрендерился, ну, хуктем тем не отрендерился, и нам возвращает пустую строку, а не пустой p, и, соответственно, на странице бы вот эти пустые p, не появ... ну, параграфы не появились бы. То есть, учитывайте это, что если у вас по каким-то причинам что-то не так работает, или просто эту особенность можно на свою пользу использовать, то есть, если у вас есть какая-то обертка большая, но вы не хотите, чтобы она выводилась, если внутри что-то не работает, там, и если цикл твиговский, или условием обернуть можно, и, соответственно, она не будет выводиться, если внутри нее уже ничего не будет. Теперь мы сделаем, давайте, второй пример, в который мы уже... Усложним наш хук-темы, добавив туда несколько переменных. Давайте поставим цель, что это будет у нас хук-темы, который выводит элементы в виде маркированного или нумерованного списка. Мы предоставим возможность передавать туда непосредственно элементы, которые будут выводиться этим списком, и выбирать, что это будет, маркированный или нумерованный список. Давайте сделаем это. Объявляем нашу хук-темы, называем его как хотим. Например, дами мы назовем его example second, да, пусть он будет так, и мы опять же объявляем variables, но в данном случае нам они уже нужны, мы будем их использовать, и мы задаем переменные. Первое, давайте мы зададим list type, который у нас, уу, ну что-то действительно я косячу, list type, который будет принимать у нас значение, какой список мы выводим, маркированный или нумерованный, то есть ul или ol. По умолчанию мы поставим значение ul, то есть unordered list, не сортированный список будет, и мы добавляем вторую переменную, которая будет принимать массив из элементов, которые необходимо нам вывести. Он будет пустым по умолчанию, и нас это устроит. Также давайте сделаем так, что уже логику для данного хук-темы мы вынесем в отдельный файл, потому что, ну, по моему опыту, я бы рекомендовал даже вот такую мелочь выносить в отдельный файл, ну, для всех хук-тем общий, потому что, когда тут начнут появляться другие хуки, это все начнет копиться, это будет полная каша, а так вы будете наверняка знать, что если вы хотите повлиять на хук-темы или что-то там отправить, у вас есть отдельный под это файл, и вам не надо так сильно искать и разбираться, и вообще чище будет организованный код. Поэтому мы добавляем для хука-темы значение файл, в котором мы давайте просто укажем название файла, в котором будет находиться наш припроцесс. То есть данный файл подгрузится, когда вызовется данный хук-темы. До тех пор, пока хук не вызывается, данный файл не будет загружен дрополом. Для этого мы просто указываем название файла. Я всегда это делаю название модуля. dummy.theme.ink.include И данный файл создаю. Это php файл должен быть в корне модуля, где он его будет искать. php, комментарий к файлу, main, так, main file for all theme hook preprocessed. Да? Пусть так будет, комментарий у него. И мы в нем уже будем писать э, припросы для данного хук-темы. Когда он вызывается, еще раз говорю, он, Drupal увидит, что нам нужен вот этот файл, он увидит, что он есть, подгрузит и увидит там уже хук, хук уже вызовется там и все, что нужно, сделается. Иногда, если вы не хотите повторяться, можно здесь объявить переменную файл, например, да, и тут ее использовать. Ну, я оставлю так. Для примера это более читабельно будет. И мы, естественно, давайте первым делом объявим припроцесс для данного хук-темы, чтобы обработать наши значения. Давайте я для удобства сделаю для сейчас разделение ну, вот, как сказать, ID. И мы, чтобы я вам быстрее наглядно показывал. Мы объявляем аналогичную, аналогичный хук, template, припроцесс и название нашего хук-темы. Опять же, принимаем по ссылке аргумент uh, variables, вы его можете называть как хотите, многие его называют vars, просто сокращенно, чтобы меньше писать ну я, почему-то мне больше эстетически больше нравится, что написано variables ну потому что как-то более ясно и мы опять же указываем, что это имплемент имплемент uh, template при процесс хук for вот этот hook темы пустая строка обязательно. И мы здесь описываем, что хотим. Так, наша задача, что наш темплейт будет выводить какой-то список, да? То есть мы принимаем от него, ожидаем, что придут две переменных, уже переданные пользователям. Ну, либо вот это будет по умолчанию, и мы как-то их должны обработать. Первым делом давайте начнем с того, что вот listType, они могут его передать некорректно, либо затереть, либо еще что-то, мы будем его перепроверять. Давайте мы запишем изначальное значение list type в переменную, локальную в хуке, чтобы было в дальнейшем проще использовать. Мы передаем ее значение из variables, естественно она будет находиться с тем же ключом listType. И мы записываем ее в эту переменную. Я, опять же, указываю тут ссылку, чтобы, когда мы правим вот эту переменную, изменения переходили вот сюда и, соответственно, туда, и все дальше уходило в тему. Далее мы добавляем, давайте, массив allowed allowed list types, в котором мы укажем допустимые типы э, списков. В нашем случае это будет ul и ol, то есть не марк. Э, а не маркированный список и нумерованный список. Далее мы делаем все очень просто. Мы проверяем, давайте пониже чуть, -чуть. if не в массиве, то есть если в массиве нету значения, вот лист type нашего, то, что передали нам в template или что там установилось по умолчанию в данном массиве, мы устанавливаем обратно значение в ul. Это такая у нас предосторожность, то есть если человек ошибся, например, там написал что-то другое, передал, потому что это будет у нас в дальнейшем переменно использоваться в генерации HTML-разметки, это будет некорректный, невалидный HTML-элемент, и нам это не нужно, мы за него побеспокоились, заранее исключаем такую ошибку, и у нас всегда будет железно либо UL, либо OL, если, конечно, потом какой-то модуль или тема через при припрос хук это поведение не поменяет. Они могут на это повлиять, но они уже не увидят вот этого исходного значения для лист type, который мы здесь вычищаем и возвращаем обратно в UL. То есть они не смогут уже увидеть. Мы уже почищаем на ранних этапах. Собственно, все. Нам больше ничего здесь не нужно. Мы в данном процессе просто побеспокоились о том, чтобы лист type был всегда корректен. Далее, это мы закрываем. Нас это больше не интересует создаем темплейт опять же в templates название hook темы заменяем нижнее подчеркивание на тире и добавляем расширение файла html.twig все мы здесь можем делать что хотим и например мы уже можем писать разметку в данном случае так как у нас разметка динамическая ну элемент ULL мы подставляем значение с переменной то есть вот это list type то что мы еще фиксируем если что и закрываем ее же list. Ой. List type. То есть у нас получится здесь по умолчанию э, UL, да. Unordered list, То есть UL здесь будет. Далее у нас э, передается массив с элементами, ну, со списком для вывода списком. И мы его просто по циклу гоним и мы создаем соответствующие элементы. То есть... Так, не так. For, там, item in items. Да. И... Этот цикл мы закрываем, and for, добавляем list item, и в него мы пишем значение item. Все, вот у нас так выводится наш э, ну, template хук темы. Теперь нам его достаточно где-то вызвать. Ну, во-первых, если вы уже это то вызывает, надо обязательно сбросить кэш, чтобы этот хук темы был замечен Drupal, даже если у вас отключено кэширование. Ну, мы первым делом создаем, естественно, контроллер. Драж, генерейт контроллер, модуль дами. Как мы там называли ты предыдущий контроллер? Хук тем example 1. Ну, значит, это хук тем экземпляра 2. Не понятно, не нужен контроллер. Ну, ой, wrote. нужен дами second. Как он там Example.Second second получается? Неважно, неважно. И окей. Okay. Копируем наш хук темы. Переходим сюда. А давайте заменим theme на наш хук темы. Лист type мы давайте переопределим с ul на ol. Ordered лист мы сделаем. И соответственно нам нужно передать какой-то список items, который будет выводиться. Если мы не передадим, как я вам только что это в примере первым показывал, он увидит, что есть... Например, обертка ul, да, или ol. Далее он идет по циклу, но цикл пустой, соответственно, вот это ничего не появится, содержимого не будет, и результатом хук темы будет пустая строка. Мы давайте добавим items. Вы можете как угодно, можете прямо тут, например, да, если значениями указываете, можете где-то заранее объявить и передавать туда, то есть это не важно уже. И давайте hello. hello world, классику туда запихнем, и еще что-нибудь Hook theme example with arguments. Да? И, ну, Drupal 8 пусть еще добавим. Вот мы передаем 300 не В таком порядке даже вывести в order at list Сбрасываем кэш, чтобы и контроллер, и hook theme у нас подключился. И пока он сбрасывается, я уже начну переходить. Example second. second. Страницы не надо. Все еще сбрасывать, что ли? Ну-ка. Вот теперь он как раз. Вот, как мы видим, у нас... Наш э, массив hello world hook same example with arguments и Drupal 8 вывелись в ordered list. Если, например, напишем unordered, он у нас э, несортированный список получается переходит. Если мы напишем, там например, div, да, он у нас все равно останется в unordered, потому что, как мы написали в припроцессе, мы контролируем, чтобы ничего левого там не появилось. То есть, как вы можете заметить, если вы пользуетесь дебагом? Ну, вы, наверное, пользуетесь. Он уже пишет, что это theme hook такой-то. То есть, я вам говорю, вот, все работает по этому принципу, вся темизация, то есть, видите, theme hook HTML. То есть, вы можете написать hook при процессе HTML, и у вас там будет то, что генерируется, передается, ну, переменный в этот шаблон, который отсюда подключен. Я потом расскажу по-прежнему, по и вы можете на него влиять. И таким образом все работает, и у нас все... Хорошо, отлично. Давайте мы оставим ordered list, и пусть все будет хорошо. Все. С этим примером у нас понятно. Мы, напоминаю, сделали хук-темы, в которые мы добавляем две переменные. Одна по умолчанию имеет ul, другая пустой массив. Подключаем файл, в котором будет hook. В данном хуке мы ну, контролируем, чтобы лист type был либо только ul, либо только ol, и... Затем уже выводим, где хотим, сколько хотим. Можем, например, смотрите, хоть сколько раз э, его выводить, ну, только на ключ другой сделать. Давайте один, два, три. И у вас таких списков может. То есть они повторяться будут. Вы будете видеть, что это все dime example second. Dime example second тут начинается. Выводим. То есть вариантов уйма. Как это использовать? То есть это можно переиспользовать, переиспользовать. это очень в оптимизации очень помогает. Например, сделать темплейт какой-то с социальными сетями, да, где можно передавать какие-то аргументы, которые будут влиять на вывод, на генерацию классов для этого темплейта. То есть вариантов уйма. В этом примере мы рассмотрим с вами э, поддержку паттернов. Давайте я это все закрою опять же. Мы объявляем новый хук тем, например, назовем его dummy quote, Цитату мы будем оформлять через данный хук тем. И в него мы будем, давайте сначала закажем э, variables. Перемены какие будем передавать. У нас это пусть будет quote. Блин, quote. То есть сама цитата по умолчанию зачем не будет, мы устанавливаем no. Ага, и опять ошибся. Далее автор. Да ты что? Это что же вообще? Quote. Что ему не нравится? Ну-ка, давай, PHP. Буквы, что ли, не с были? Я даже этого не вижу уже. Ладно. Автор. Будет у нас тоже null. Мы все значения переменных будем по умолчанию устанавливать null. Далее. Да что ж такое сегодня? Year, год, null. Опять же, source, title. Мы будем задавать заголовок источника цитаты. И, ой-ой-ой-ой, какая беда сегодня. Source, url. Тоже null. Вот мы такой хук-темы объявили с такими переменными. Далее давайте мы скопируем отсюда файл, в котором будет preprocessing для него настроен, и давайте мы сначала сделаем его базовую реализацию. Для этого давайте мы сначала создадим template. А нет, зачем нам template? Давайте мы сначала его ним. зачем Тут столько данных, надо их проверить. Function, template preprocess, такой-то хук темы, variables, Угу. Давайте скопернем, чтобы не тормозить. For dummy quote, все одинаково. Так, вот наш припроцесс для нашего хука-темы. Опять же, давайте разделю их, чтобы было видно. Нам пока так хватит. Мы передаем туда цитату автора, год, источник его заголовок и источник его ссылка. Первым делом, что мы сделаем, мы добавим новую переменную. Источник по умолчанию зададим ей null тут, в которой мы будем собирать э, ссылку на основе url а и title. А. Почему мы не указываем перемен... ну, с... ну да, variable тут, вот этот source. Потому что мы не даем ее возможность передавать другим, кто хочет использовать хук темы. То есть те, кто вызывает хук темы, ну например в контроллере, да, они не могут, э, ну давайте первый самый простой пока. А, в первом не передавайте, а в втором то есть они могут нам передать items list type но они не могут ничего другого передать если я вот здесь напишу source да и какое-то значение оно не попадет в припроцесс никак то есть попадает только то что указано здесь все что, все что остальное оно вырезается просто без вариантов и соответственно они не могут передать полноценный ну link на source они могут его передать только путем э, передачи туда заголовка и url для него сразу же давайте ну это все перенесем в какую-то более удобную переменную локальную, чтобы было проще обращаться. Variables, source, сошлемся на нее. И вот по ссылке передаем. Далее, давайте проверять, передали нам. Ой-ой-ой, variables, source, title и source URL. То есть, если ни один из них не передают, ну, точнее, один из них хотя бы не передан. То есть, только title и только url. Это, ну, то есть, он не будет источник указывать в цитате. Но если их оба передали, мы генерируем в таком случае ссылку на основе данных, ну, этих данных. Давайте мы напишем url, возьмем объект url из ядра, from uri, и мы туда передаем variables source, Oops. Нет, давайте мы не url сделаем, а по-другому. Есть же у нас link, который непосредственно ссылку и делает. Что же мы мучаемся-то? Мы прямо линки используем. Во-первых, линк из ядра у нас. Create from from text and url. Вот, тогда его попробуем. Текст ссылки у нас будет variables, source. О, что это такое? Source title. И URL, а URL нам все равно нужен. <смех> Такой, ну ладно, давайте URL тут добавим быстренько. URL, я думаю, там свободно вводить можно. Но нельзя. Давайте from URI, тогда получается variables, source, URL. И давайте, например, ему зададим какие-то э, опции. В данном случае мы зададим атрибуты, пусть будут усылки. ссылки. Э, атрибуты мы сделаем target blank и rel например nofollow чтобы nofollow обратите внимание что я это задаю э, в url хотя можно по сути в линке это задать но это не важно потому что опции из он -а унаследуются в линк то есть это не проблема где задавать можно прямо в линке сделать и мы соответственно Тогда передаем сюда URL, О, он сам уже у нас адекватно переменная подошла. Мы передаем сюда, так, так, так, нам тут запятую надо. Мы передаем сюда заголовок для ссылки и непосредственно объект ссылки, который будет вести на этот URL. атрибуты ему добавится blank nofollow и у нас получается объект ссылки. Далее мы в source тогда в таком случае записываем результат link и toString. Вообще, по идее, то, что скинирует вот эта вот штука, это будет вроде бы э, тоже рендер, ну, рендер массив. И вы можете прямо в source ставить link Давайте мы такие оставим. То есть даже давайте так сделаем сразу в source. Twig э, это поймет, и он преобразует это просто в ссылку. То есть нам не надо там, например, делать toString. Дополнительное действия, дополнительные перемен, мы просто сразу в source это пишем. И таким образом у нас получается, что есть переменная source, в которой будет ссылка на основе заголовка URL. А давайте-ка еще добавим тогда. Источник же не обязательно должен содержать ссылку, поэтому давайте-ка мы добавим lsif, variables, source, title. Если только title задан, тогда мы в source запишем не ссылку уже, а просто ну source title, естественно. Просто если... ну Ссылка, например, там какой-нибудь Альберт Эйнштейн, да, куда мы на него ссылаться будем, у него нет уже личного, ну, может и есть, конечно, официальный какой-то сайт, но нам некуда ссылаться, мы просто можем указать его заголовок имя, типа, нет, это в source подставится. Давайте так, а если указан линк, тогда это преобразуется в конкретную, ну, правильную ссылку уже в припроцессе, чтобы в фиге можно было просто вывести переменную source, и там уже будет решено, либо это ссылка, либо это просто заголовок, и у нас все будет работать. Теперь давайте сделаем так, чтобы... У нас была переменная какая-то, например, variables, нет, давайте так сделаем, footer. У нас будет это массив на данный момент, мы непосредственно вот эту перемену не будем передавать в template. В этом, в этом массиве мы соберем всю информацию, которая будет выводиться внизу цитаты, для этого нам пригодится автор, год и в принципе все. Первым делом мы давайте добавлять туда данные, если они есть. То есть их может не быть. Например, variables автор у нас может быть либо null, либо то, что нам передадут. Если он задан, мы добавляем его в футер. Если не задан, ну мы ничего не добавляем. Соответственно, нам надо обратить это. То есть если автора нет, мы ничего не будем делать. Если он есть, тогда мы footer футер... Добавляем значение variables автор. Аналогично давайте сделаем с годом year. То есть в этот массив добавляется год, если это значение есть. Если его вот нету по умолчанию, оно вот здесь как бы пропускается, ничего не произойдет. Но если оно есть, тогда мы выполним вот это. Это Тернарный оператор, если не ошибаюсь, называется. Если вам это тяжело, просто прогуглите. На самом деле это просто. И, и, и вот source, источник, давайте тоже в footer запихнем. Если он у нас есть, ну, то есть если его на самом-то деле нету, тогда мы ничего не делаем. Если он у нас есть, мы его добавляем в footer то есть то, что у нас получилось вот в данной переменной. Она также будет доступна по переменной определенный source, но мы еще добавляем ее в, перем... в этот в массив footer. И этот footer мы запишем в переменную footer template, но сразу же переделав данный массив, соединив его через разделитель, через запятую, чтобы все это выводилось. из Во-первых, опять же, она уже же тернарный оператор. Если он не пустой, только тогда... Мы делаем объединение при помощи запятой пробела из данного массива. То есть, у нас объединится автор, год и источник разделенные запятой с пробелом. Да? Если там будет только автор и источник, то они будут. Ну, Стандартные функции PHP нет смысла объяснять. Иначе ничего не будет, мы просто передаем файл, для того чтобы мы могли, если что. Ну, чтобы твик понимал, это переменной что-то имеет или нет. То есть мы будем проверять if footer. Если там что-то собралось, он там будет иметь строку, то есть он пройдет это условие, иначе файл, иначе не пройдет. Если ничего не собрался, ни автор, ни год, ни source не собрался ни по каким причинам. Он не пройдет данные условия. Так, форматнем код, что-то он там на пробелы мне ругался. Ну, и давайте теперь создадим template, dummy -quote. Это мы закрываем, закроем и создаем dummy html и заменяем нижнее подчеркиваемое на тире и давайте писать, во-первых, блок квот у нас есть такой вот html элемент мы в нем так, давайте вот так вот сделаю, пока влазит Эх. О. мы в него естественно сразу же квот а то я сейчас опять накосячу или уже накосячил да и что такое? Вот, вот. И если у нас есть футер, как я говорил, фу, иначе он false, мы выводим and if э, выводим footer в данном случае. Футер. Э, э, так как у нас там будет строка, возможно, Html из -за ссылки Source. Нам надо добавить фильтр с этот роу. тире красивую сделаем. И у нас он выведется. Давайте мы еще я вам покажу такую штуку, как я вам уже показывал, в припроцесс по умолчанию приходит атрибуты переменные, которые можно использовать, например, для добавления каких-то атрибутов. Каждый модуль, тема, все, кто подключаются к припроцесу данного хук темы, может в этот атрибут добавлять свои классы там дополнительные э, атрибуты. И это делается просто, мы добавляем его так attributes. Ну, название перемены, которое выводится, оно уже в данном случае, ну, вот непосредственно в темплейте, это будет уже не массив, а объект attribute из Drupal. -а. И по умолчанию добавим свой класс, а это класс, например, dummy quote. То есть у нас будет всегда у данного темплейта хук темы писаться dummy quote. Плюс то, что еще накидают остальные модули, там при процессе, кто еще хочет то, что хочет. И давайте генерируем опять для него контроллер. Дами, хук, uh, team example 3. Нет. Да. Дами example third. Ага. Example third. Да, да, да. И мы наш Нашу цитату, давайте, тут... давайте мы build сделаем просто массивом обычным, чтобы много туда добавлять проще было, без ключей. Theme, dummy quote. Далее мы указываем обязательно туда quote, иначе это не имеет никакого смысла. Опять что-то не так, что-то не так. Так, цитата, ну пусть цитата, это работает, останется. Далее давайте я так опять разделю. Что мы можем туда еще передать? Давайте вот эта цитата будет пустая, ну вот просто с цитатой. Далее мы будем уже добавлять что-то свое. Например, автор. дрис, uh -huh. by Tired. Я не знаю, как его фамилия пишется, честно. Он, надеюсь, не будет смотреть это видео. И мы указали автор. Давайте мы создадим еще. By Tired. Где у меня копирайт? Ну, давайте мы зайдем на его сайт. 3s по моему и by tired by try тут переш... ошибся и мы вот у автора например с заголовок источника сделаем source title home page типа домашняя страница и source url его сайт и пусть еще год мы укажем сразу, year, 2018 пусть будет, тут же выдумывать не будем. И все, и еще сделаем один вариант этого хуктемы только без url, то есть, когда просто один титул указан. Сейчас мы сбрасываем кэш и будем смотреть, какой у нас получился результат. Third, он еще сбрасывает и сбросил. Ага. То есть ему нужно все-таки помочь. В при процессе не прокатит. У нас есть ссылка, то есть. Ну давайте сразу тут и допишем: Что нам нужно toString сделать. Все. Что пусть он конвертнет эту ссылку в строку. Не понимает он этот объект. Я думал, он в рендер массив его загонит. И все. То есть, вот наш блок вот. Опять же, смотрим с тем, что у нас объявлено, наверное. Забыл, как открывать. Ой-ой-ой. Shift. Да, вот, Shift. И у нас есть первая цитата. It works. Просто без всего остального. Уже появляется автор. 3 By tired. Вот она появилась. Далее у нас цитата плюс автор плюс его ну, источник с заголовком и годом, то есть «Dress 2018», «Home page», ведущий на его страницу, все корректно. И то же самое, только без ссылки. Ну, источник у нас получается такой, например, «Local Magazine», то есть местный журнал какой-нибудь. Плевать, у него нету сайта, мы «Local Magazine» ему оставим. Если мы посмотрим в исходники, мы увидим, что там есть наша разметка, Блок квот. Так. дальше Так, вот он. какой здоровый открыл. Блок квот. И атрибуты мы добавляем по умолчанию дами quote, Опять, кстати, косяк, да, походу? Ага. Далее. В параграфе у нас непосредственно сама цитата. И если есть футер, например, ну давайте вот этот посмотрим. Он нам добавляет э, наши, ну, футер наш. <laughs> то есть, футер наш вот такой. Давайте мы его лучше обернем еще в футер, чтобы, ну, корректно было, потому что это как-то не очень нормально, что после параграфа сразу там строка с разметкой прет. О, вот так даже смотрится получше. И если мы посмотрим, вот наш футер и вот то, что туда попадает. Бланк, ну ноуфолу, все это есть. Дамик, вот наш класс. И теперь любой желающий может влиять на эти данные, использовать сколько хотят вот этот дамик вот где хотят, и это будет работать. Теперь мы остановимся на этом, ну как бы на данном теме и добавим ему поддержку, скажем так, субъекшенов и альтеров. Не альтеров, а этих паттернов, паттернов. Я не знаю, тут сходу вам показать что-то будет. Нет, вообще пустой сайт. Ну, вы наверное, о, блок, смотрите. Точно, блоки все то же самое, theme-хуки, все бла-бла-бла. theme hook у блоков, ну вот блок обычно у него theme hook блок как у нас, например, dummy-quote, но у него есть suggest, sugestance, да? То есть по умолчанию это блок, плюс можно переопределить данный темплейт вот этим. Этот темплейт можно переопределить вот этим, что это и сделано. Показано у нас, что сейчас используется переопределение из блок system messages-блок, то есть такой Suggestion генерируется и мы можем создать такой темплей с таким названием или вот с таким, который имеет приоритет выше вот этого, этого и этого, и, соответственно, вот этот темплей, если мы создадим с таким названием, он будет использован для рендера вот блока, ну, не этого кон конкретно, а вот тут messages, но его нету сейчас. И вы можете переопределять, остальные будут выводиться из стандартного или из этого или из этого, и какой-то Suggestion из этого сработает. Вы можете добавлять хук тем своим такую же поддержку, как вы можете заметить, у нас сейчас просто хук-темы называется, тим-хук, откуда вызван, и все, и больше ничего. У нас нет возможности переопределять их при помощи, ну, suggestion'ов каких-то. Мы это добавим сейчас при помощи паттернов, и оно у нас заработает. Первое, что нам нужно сделать, это хук-тему добавить значение паттерн, которая будет использоваться как основа для всех будущих наших suggestion начала нашего темплейта. То есть, например, опять же, вернемся куда-нибудь к блоку какому-нибудь. У него есть хук suggestions. Основной хук тем у него называется блок. Но hook suggestions, pattern, имеет вот такое значение. Только из-за того, что темплейты без нижнего подчеркивания это тире, в коде это объявляется с нижним подчеркиванием. В нашем случае это получится dummy. Код... И два нижних подчеркивания. И опять же напоминаю, что нижние подчеркивания в, template, в названии темплейта заменятся потом на двойные тире. То есть у нас тут так, выводится в темплете так. И, соответственно, в темплете с паттерном таким будет, дамик, два и какой-то там уже Suggestions. Паттерны для своих хук-темов объявляются в хук Theme Suggestions Hook. Данный хук можно объявлять в файле, указанном файл, э, естественно. В него передается массив, опять же, variables, как и в обычный хук при процессе со всеми переменными. Э -э туда еще что-то передается. Сейчас мы это все посмотрим. Но важно тут то, что... тут Мы его объявим здесь, да? Данный хук для Suggestion вызывается до вызова всех при процессов То есть даже раньше вот этого при процесса. туда попадут данные сырые. То есть то, что вы тут на наколбасите, например получившийся source переменную, он там будет недоступен. То есть, если вам потребуется там значение, которое здесь, вам нужно ту же самую логику перенести туда. То есть, там все эти данные будут, но они будут сырые. То есть, они вызываются до этого. И то, что вы там наколбасите, они не попадут сюда. Мы будем объявлять несколько Team Hook Suggestions. Например, мы давайте будем... Я где-нибудь напишу пока что. Мы добавим ну, давайте по умолчанию у нас дами квот, да, мы добавим ему э, дами квот, это вот как раз паттерн наш, э, давайте year, ну пусть вот так вот в кавычки заворачиваю, чтобы понятнее было, чтобы можно было сделать темплей dummyquod и какой-то год, например, 2018, чтобы переопределить цитаты, у которых год 2018. Ну, как это работает, оптимизацию Drupal, я надеюсь, вы хоть с этим немножко знакомы, это не совсем, опять же, эта тема, но это все очень связано, я говорю, поняв, как этот хук работает, вы поймете вообще целый пласт темизации, вам все вообще там по колено будет. Далее, dummyquod source, Ой-ой-ой, so, source. Источник. В нашем случае это будет скорее всего заголовок, потому что ну, ссылку мы не сможем в, ну, в сужественных использовать, то есть это нелогично. А вот, например, название источника, как мы указали, например, Local Magazine, мы сможем использовать. Ой, я тут неправильно дами написал. И давайте еще парочку добавим. Дамми автор По автору цитаты. По его имени, естественно. Дами квот. И самый мощный мы сделаем это. Я даже копипастить буду. По автору. Нет, лучше реально копипастить, если у него кривой какой-то. Автор год. И источник, то есть по сразу по трем, То есть это будет самый-самый узкий темплейт, на который только может будет быть. То есть надо, чтобы там совпал и автор, и год, и источник, и только тогда этот темплейт применится. Я обращаю ваше внимание на то, что паттерны объявляются от более широкого применения до более узкого. Давайте я сюда еще допишу основной темплейт, наш дами. А, ну он записан же уже. Вот дамик, наш основной темплейт. То есть это самый общий темплейт, то есть он применяется ко всем вызовам тем хука. Далее, если мы когда объявим сюжетственный, есть темплейт, найден подпадающий по под данный паттерн и значение текущие годы, которое для цитаты будет применен он. То есть это уже сужает область применения темплейта дами year до хук тема дами плюс совпадение по году. Аналогично по источнику, по автору. И это вообще самый-самый-самый узкий, потому что он опирается как на автора, так на год, так и на источник. И получается, что такой темплейт сработает крайне редко, и он получается узкий. То есть, сюджетшены идут от более общего к более узкому. Обратите на это очень внимание. Я вам еще раз напоминаю, и Drupal будет искать их именно в порядке от более узкого к более высокому, но хитрость в том, что, вот не путайтесь, объявляются они от общего к более узкому, то есть вот в таком порядке массив задается с сужесисами, а Drupal ищет их в обратном порядке, то есть он снизу вверх идет, то есть вот сначала он пытается этот найти, не нашел этот, этот, этот и этот. То есть в каком порядке вы объявите, Drupal пойдет в обратную. То есть он, я как уже, уже только что сказал, пойдет сначала этот поищет, не найдет, поищет вот этот. То есть вот этот является более узким, чем Source, например. И ему отдастся приоритет. То есть если у вас есть темплейт по автору и Source, который попадает под цитату, применится от автора, если он найдет темплейт, а не по Source, потому что... Это вот ну вот так, он идет снизу вверх Первое, что он нашел, он применяет Но Тут в чем путаница, потому что Это везде по-разному, например, вот как я вам тут показывал Тут идет наоборот От более узкого к более широкому То есть В дебаге он выводит в обратном порядке Но объявляются они в коде Опять же, вот так вот, снизу вверх Это вот для вашего удобного Он Использование просто так показывает Что вот этот самый будет узкий, точный, который переопределит все, что под ним. То есть, в нашем случае это будет выведено в HTML вот наоборот. Все, давайте мы уже начнем что-то делать. Так, мы скопируем хук темы и пойдем объявлять его здесь будем. Для этого есть соответственный, соответственный funny function. У меня уже крыша едет. Что-то неделя тяжелая получилась. Выходит, я, я что-то вообще уже не понимаю, что я делаю. Дай Uh, theme uh, Suggestions uh, Так, стоп Да Dummy Theme su su Suggestions И Опять ошибся А, во Он нам подсказывал hook Все, это примерно как template-препрос hook hook только в данном случае For Такой-то И так, то есть Данный хук вызывается только тем, кто объявил данный хук темы. Другие не используют данный хук, потому что у них есть другие хуки. У них есть хук theme suggestions alter, то есть, ну, я вам давайте покажу, dummy theme suggestions, su а, и он без функции не подсказывает корректно. Function dummy theme suggestions, ну, вот. Во-первых, альтер, который э, вызывается вообще на все хук-темы на сайте. Есть хук-альтер, который вызывается как наш, только на определенный. Ну, после нашего, естественно. Ну и, собственно, все. Другие могут модули использовать аналогичный хук только с приставкой-альтер. Ой. А мы используем основной, который объявляет базовые suggestion да? Мы должны отдать в данном хуке Результат в виде массива из наших Suggestions, как я уже говорил, от более общего к более узкому. Мы создаем Suggestions. Так, и мы начинаем генерировать, соответственно, данные Suggestions. Когда вы создаете их сами, вам не нужно генерировать Suggestions для... Основного хук темы то есть дами-код вам объявлять не нужно. Он сам по умолчанию добавится куда надо. Вам нужно объявлять только варианты. Давайте мы начнем с того, что мы добавим сервис Transliteration, Transliteration который будет у нас перегонять Transliteration. Все, что попало в транслитерированную строку, потому что, например, может быть на русском быть автор, а ну, мы не можем использовать русский буквы в названии темплейта, нам нужно транслитерировать это в, ну, в кирилле, в латиницу. Translite. Что там он нам передает? Drupal Transliteration. Он нам PHP Transliteration. Ну, давайте подскажем. PHP Transliteration. Окей. Okay. У нас тут будет сервис, который будет потом перегонять. Далее мы получаем сразу же всех остальных из переменных это variables автор Просто в локальный записано, чтобы удобнее было. Year. Variables. Year. Далее source. Source, я уже говорил, у нас будет по-другому работать. Нам там никакая разметка не нужна. Мы будем использовать только ну, source title. Заголовок источника, если он будет. Далее. Ну, мы начинаем уже генерировать. Я напоминаю, что мы хотим добавить... Давайте я их еще раз напишу. У нас получится... дами. Ну, здесь мы напишем в порядке, в котором... Ну, давайте в таком же порядке напишем. Year. Dummy. Source, по-моему, было, да? Потом Dummy. Автор. Дами, как же я вам там говорил-то, ой, after year source, after year source, окей, okay. ну, надо правильно все сделать, давайте, add new theme hook suggestions, и мы как-то их... Как-то мне не помню массивы по стандартам объявляться. Ой, не массивы, а списки. Вроде так все корректно и ругается. Так, ну, поехали добавлять. Первое, с чего мы начнем, это получается... Давайте мы подготовим переменную автора. Обработаем, если автор у нас есть, не ну там никакой. Мы меняем его значение на транслитерированное. Transliteration, transliterate и автор. То есть мы меняем его на такое. Далее, во-первых, давайте мы его еще str-to-lower сделаем. То есть приведем в нижний регистр. Нам никакие там капсы не нужны в названии темплейтов. Я напоминаю, что это для названия темплейта все делается. Опять же, и последнее, что мы сделаем с ним. Все разделим там построчно. И str-replace. Replace. Мы будем заменять все пробелы на нижнее подчеркивание. Напоминаю, что в sugestion определяется все, ниж... все, что описано нижним подчеркиванием, в результате в названии темплейта переводится в тире. То есть, если там, например, движет у нас через пробел написано. Оно, во-первых, ну, транслироваться не будет. Приведется в нижний регистр. И затем пробел вот этот заменится на нижнее подчеркивание, а в названии темплейта это заменится на тире. С автором у нас все готово. Давайте перейдем к источнику if source и аналогично источник у нас может содержать черт знает что как у нас например local magazine там через пробел мы его опять же тоже транслитерируем переводим в нижний регистр hmm. str to lower uh -huh. source и последнее мы заменяем все пробелы. Stereplace. Ищем пробел, заменяем на нижнее подчеркивание. И все. Это при условии, что эти значения есть. Данными двумя условиями мы обработали две переменных. Год у нас будет в виде числа всегда. То есть подразумевается так, что мы не будем париться. И пошли объявлять непосредственно сами Suggestion. Первое, что нам нужно объявить, это дамиер в нашем порядке. И опять же напоминаю, от общего к меньшему, от общего к узкому, и стандартный не объявляется. Мы, соответственно, в Suggestions добавляем новое значение. Паттерн у нас, давайте мы его выведем. Я вот, помните, вам писал паттерн. Вот у нас паттерн такой. Мы его вот так вот давайте в переменную выведем. И будем с ней работать. Паттерн, и к, ней добав, к нему добавляем, ну, в нашем случае, year, год. Да? Year, в данном случае да, я буду подписывать тогда все, чтобы было яснее Дами, квод. year год, да, Такой вот у нас будет тут theme suggestion добавлен и давайте мы это завернем э, в условие if year потому что года у нас может же не быть у нас же все по умолчанию null и все опционально Ну мы подразумеваем, конечно, что quote хоть кто-то да передаст, но для года мы задали. Аналогично идем, у нас получается сейчас source, источник если переменная все-таки задана. Мы, да, я скопирую. И мы меняем просто на source назначение source и подписываем, что это source. Вот такой. Далее мы автор. Аналогично, все. Все очень просто. То есть в этом же порядке идем. Автор. Заменяем переменную. Последнее, что нам осталось, это добавить автор, год и источник. Давайте мы это сделаем. Тут у нас побольше будет автор. Если задан автор, указан год и указан источник, только в этом случае у нас добавится такой suggestion. И у нас он будет... Давайте я немножко иначе его напишу. Паттерн. Далее у нас сразу же идет... Как его там называют? Автор. Потом два нижних... Нет, это как-то очень тяжело, наверное, вам воспринимать должно быть. Давайте опять же начнем с паттерна. Затем у нас идет автор, да? Далее два нижних подчеркивания вот эти, которые превратятся в тире. Далее год. Далее опять два нижних подчеркивания отделяющих. Еще один вариант сужения. И source, источник. Вот такой крупный сюжет Давайте его напишем еще. Дамик вот... Author, year и source. Все. Вот такие suggestions у нас генерируются. Вот они тут описаны. Мы можем посмотреть, что в данной переменной есть. Должно уже сработать, если мы сбросим кэш. Угу. Только тут, смотрите, надо еще return сделать, потому что ну, мы же объявили массив. Этот хук уже должен возвращать что-то. Как я уже вам говорил, пока он кэш сбрасывает, смотрите, это передается не по ссылке, соответственно, вы тут ничего не меняете. Вы можете делать, что хотите, чтобы получить нужные значения, но влиять на variables отсюда нельзя. Ну, я думаю, если ссылку добавить-то будет можно, но не стоит этого делать. Так, там промельчик некорректный был. Кэш сбросился, сбросился. Обновляем нашу страницу с примерами цитат. И вообще, по идее, должно уже сработать он для каждого, да, вот для каждого хук темы вызывать данный хук, который формирует массив из возможных суджешенов Давайте посмотрим на них. Для первого он ничего не сделал, потому что у нас минимально сгенерируется, если есть только год. У нашего примера здесь нет ничего. Здесь уже есть автор. Соответственно, здесь должен сгенерироваться вот данный вариант с автором. Давайте посмотрим. Да, дамиквот дрис байтард. Я уже не буду показывать вам, что откуда тянется. Я думаю, вы поняли. Тут уже. Есть год, соответственно, по порядку год источник автор. Добавляет год источник автор. И, и такие хукс-сужешины у нас получаются. То же самое для самой последней. Давайте мы одну цитату изменим на 2000... Эм, Давайте вот это 2017 пусть будет год. И, и, и у нас у нас такие есть существенные. Опять же, если вы сейчас откроете исходники, у вас уже Drupal начнет их подсказывать. Э, тут ничего нету, потому что не апрелиз, Вот Уже вот этой цитаты он нам начинает подсказывать, что применен дамиквод стандартный, но вы можете переопределить его через дамиквод Driss by Tired. Да? И если вы создадите стемплей с таким названием, вы можете изменить разметку для данной цитаты, потому что она дриса, например, да? И, естественно, это все работает для... другой то же самое, что тут показано. Но он то же самое здесь выводит. Только, как вы видите, уже в другом порядке он выводит от самого узкого к самому общему. В том порядке, в каком они будут переопределять друг друга. То есть вот этот перекроет вообще все остальные темплеты. неважно. Вот этот, этот, там, вот этот перекроет все. Вы отсюда можете скопировать название и использовать это. Uh, давайте я уберу CSM чтобы он не остался. Ага. И давайте это мы проверим, естественно. Начнем, пожалуй, с этого. Для проверки нам потребуется тема, потому что переопределять темплейты хук темы от модулей могут только в теме. То есть модуль не может сам использовать вот эти вот значения. Давайте мы обновим страницу, во-первых. Как бы такой удачный пример-то подобрать. Получается, мы можем переопределить данный тем хук. Нет, это не тот. Как-то странно. Алло. Исследователь. Во. И он мне не показывает почему-то суджешены теперь. Это почему? Или я слепой просто? Он действительно не показывает мне суджены теперь. Ну-ка, давайте-ка я еще раз брошу кэш. Все ли корректно? Uh, suggestions return, он ведь показывал только что. Не понимаю, что с ним произошло. Ну, в любой непонятной ситуации всегда сбрасывается кэш, и проблема решается сама. Да, она решилась сама. Ну, давайте, например, вот эту цитату мы переопределим. Давайте начнем вообще с самого uh, интересного. Мы начнем от более узкого, давайте мы начнем ну, с года, ну ладно, код, пусть будет, с 2017 года, переопределим темплейт для, для цитат, у которых в качестве года передано 2017. Я тут позаботился, уже сделал темку, на основе, ну то есть она наследуется от Бартика, назвал я ее Бортик, и мы в Template сможем делать данный темплейт, и описывать его. На... Обратите внимание, что, как я уже говорил, в активной теме не обязательно, чтобы оно было в template. Это может быть где угодно. Например, мы можем создать dummy вот папку, а уже в ней создать template, и он ее найдет. Это только такие ограничения касаются модуля, который объявляет dummy код 2017. Мы скопируем отсюда все и добавим, давайте, например, класс dummy вот, 2017, да, пусть будет модификатор такой у него. И если мы сейчас обновим, надеюсь, не на кэш сбрасывать, посмотрим, нет, на надо. Сбросим кэш тогда. И он должен уже подцепить наш темплейт, из него взять нашу разметку, в которой мы поменяли только класс, ну, добавили еще один, который добавляется к цитате. Так, кэш сбросился и должно быть уже нормально. Uh -huh. Да, вот он добавил У остальных, как вы видите, осталось все по-прежнему У него добавился класс Далее давайте попробуем Мы уже будем переопределять, например, по... Ну, по источнику не будем уже проверять Потому что работает аналогично Но давайте переопределим по автору Потому что у него более узкое переопределение по нашим suggestion И он должен перезатереть темплейт из 2017 Ну, по году, который мы создаем Еще один темплейт для нас, dris by Tired. и мы сделаем по нему, то есть этот темплейт только будет при... применяться, если э, автор цитаты, dris by Tired, да? если там какой-нибудь другой, там альбертенштейн, он уже не будет применяться, применится 2017, если у него год 2017 или основной. И мы дамик вот э, добавим модификацию Дрис, и давайте мы Тут какие-то CSS-ки, драшный генерил мне. Я даже не знаю, давайте сюда. Что-нибудь куда-нибудь запихнем. Вообще без понятия. Давайте в блок просто запихнем. Плевать, как она будет называться на самом деле. Ой, где будет. Это нитимизация у нас. И бэкграунд. Blue. Типа под цвет друпал, но цвет-то не друпальный, конечно. Давайте я отсюда возьму цвет. Вот так вот более друпальный будет. И у нас должно получиться, что оно должны стать синим, если это дрис Byteart, да, написал. Но я вот не знаю, стили это подключаются или нет. Но как минимум надо сбросить кэш, потому что мы подключили темплейт, который, ну, для Driss байтарта, который переопределяет, добавляет классы, по которому цветы меняется. Сейчас мы обновим. Да, вот, все цитаты дриса байтарта стали с синим фоном. Ну, давайте еще Color White, чтобы, ну, красивенько было. И они отвалились, потому что я не знаю почему, я не знаю, что тут с друпом у меня творится, я его запускаю изредка только для гайдов, надо его, видимо, переустановить. Но в следующем видео как раз я это и сделаю, я планирую вообще другую тематику начать делать и посмотрим. Так, сейчас он должен быть синим и да, все, все работает. Вот у нас получается DRIS, он переопределен вот этим темплейтом, даже потому что он 2017 есть. Этот имеет больший приоритет. И теперь мы можем создать вот этот вот темплейт, который переопределит даже дриса абайтаирта Это вот. Ну, давайте вот этот переопределим. Получается дрис-байтар 2018 local magazine, если написал, мы добавим ему опять же темплейт. И скопируем из байтаирта. И давайте модификатор добавим «Local Magazine». Да? Сделаем абсолютно то же самое, только ну, другой цвет. «Local Magazine». Ну, давайте цвет какой-нибудь «Gold» пусть будет. А, не знаю, давайте «Black». Не знаю, как там будет на желтом, на золотом все это. Сейчас опять, наверное, все развалится. Это, скорее всего, потому что у нас файл хреново подгружается для ну, судженов он почему-то, видимо, отваливается. Не знаю, может, что-то поменяли. Раньше вроде не отваливался никогда. Всегда так и писал. И у нас получается, что для вот этого самого узкого применялся свой стиль. Далее идет дризбайта. Потом 2017 переопределен, опять же, Baitaire. Там он, кстати, ссылку на обещий цветом белый делать. И идет стандартный темплей, для которого никого переопределения нет. Собственно, так работают suggestions, так работает паттерн. Я не знаю вот точно, что он разваливается, но давайте для уверенности вынесем suggestions сюда, пониже. Видимо, скорее всего, он потом кэшится и не подгружается. Не знаю почему. Ну, по крайней мере, так уже не разваливается. Ну, значит, писать надо в модуль файле Ну, попробуйте. в тем, если будет также же разваливаться, пишите в модуль файле так, давайте пойдем к последнему примеру. Последний пример у нас будет не про создание своего хук-темы, ну, как бы про него, но хит, хитрый немножко. Мы будем уже опираться на рендер-элемент. Давайте мы сделаем что-то. Что-то нам нужно. Например, контактные формы. Нам вообще нужна какая-то форма. Обратная связь. Отлично. Вот она есть. Есть форма на сайте какая-то через форму сгенерированная у вас. Hook тем может помочь вам ее затимизировать. Форма — это рендер элемент. Как я вам говорил, у них есть свои э, плагины, ну, не плагины, там объект, который это все описывает, объявляется его переменные И у рендер элемента может быть theme, как мы и вызывали, который отсылается к какому-то определенному hook темы, через который нужно этот рендер элемент провести, ну, чтобы разметку там добавить или еще что-то, и отрендерить. Форма является рендер-элементом, у которой theme устанавливается в, в значение, равному форм э, ID данной формы. То есть, если мы откроем э, ну, исходник, найдем форм ID где-нибудь. Так, build, не, не, нет, нет, ну что же такое это сегодня все не так. А вот, форм ID, ну как вы, alter hook form, форм ID alter, то же самое, и он добавляет этому рендер элементу theme равным, в данном случае у рендер элемента будет theme указан вот так. Drupal это увидит, он поймет, что нужно использовать хук темы для темизации данного рендер элемента с таким названием. Если он его не находит, он его пропускает там и уходит в свой какой-то рендер отдельный, я вам точно уже не скажу, и уже рендерит ее по-своему, да, там, ну, без хук темы. Но если он ее находит, он начинает использовать темплейт для оформления данного рендера элемента в данном случае вот этой формы. По умолчанию нигде ничего не задается, но вы можете это подловить, например, объявив свой хук темой для какой-то формы и полностью заменить ее разметку. То есть вы через хук форм, форма ID alter внедряетесь в рендер-массив с формой, описываете там элементы, вот это все — а ее результат, рендер, ну, рендер массива, вы можете переопределить темплейтом, то есть поля раскидать как хотите. Смотрите, для этого создается хук темы, и в качестве хук, ну, названия хук темы используется форма ну, ID, форм, ID формы. Как я вам и говорил, рендер элемент указывает равносильный theme в своем рендер массиве, и так он его находит, если он есть. Далее. Здесь уже указывается не variables, потому что это все-таки рендер-элемент, форма, и вы не можете принимать какие-то аргументы туда, да? Все задается на уровне рендер-элемента. Он там что-то принимает, что-то отдает, там он все, вся работа в нем. Все, что вы можете указать, получается, и нужно вам указать, это рендер-элемент, обязательно с пробелом элемент, и название рендер-элемента, э, в который положится сам рендер-элемент. То есть вы можете ее назвать как-то хотите, по идее, или, не знаю, может, не... Ну, называйте рендер элемент, в который попад... ну, попадет рендер элемент. В общем, вот так вот. Тавтология такая. И в нашем случае это форм. Я вот, кстати, не уверен, что там можно любой указывать, а не тот элемент, который попадет. Ну, я всегда пишу тот, который попадет, например. То есть, ну, и я не... Ну, как поэтому вопросом не задавался. То есть, в, в этот хук темы придет... Мы знаем, что это для тимизации формы. Форма — это рендер-элемент типа форм. И, соответственно, я называю переменную аналогично. Этого будет достаточно, чтобы это заработало. Но вы также можете добавить туда файл, ну подключаемый файл, который будет припроцессить. Опять же, это ваш уже хук-темы будет. И вы аналогичным образом можете влиять на результат. Мы это сделаем. Мы объявили хук-темы, аналогичный форм ID, Объявили, что это рендер-элемент, который ложится в переменную форм variables темплейта. То есть variables вот этот, он передаст форм, э, в него попадет самый рендер элемент и все остальные variables там будут от hook. -темы. И указали, что файл, который нужно подключать, как мы это делали раньше. Давайте мы, сделаем, давайте мы для начала вообще э, сделаем темплейт, потому что это уже должно работать без нашего припроцесса. То есть ht, html twig мы заменяем, естественно, нижнее подчеркивание на тире, и у нас получился вот такой темплейт. Все, что мы сделаем, мы напишем здесь form, да форм, ну, потому что variables form как мы указали, он попадет сюда в форм, и там будет рендер элемент. Там рендер элемент у нас в нашем случае form форма это рендер массив, который отрендерится двигаем без проблем. Мы его просто выводим, и давайте еще, ну давайте обернем его, чтобы заметить, что это работает attributes add class my custom feedback form, да? Ну, пусть у него будет такой класс, неважно. И внутри него, то есть оберка для нашей формы, он рендерит форму. Еще важное замечание, что вот это попадет не. То есть, если вы посмотрите на саму форму, вот она начинается, да, рендерится. То, что мы сейчас делаем, вот это вот значение, оно попадет внутрь вот этого элемента форм. То есть начнется вот отсюда, а не обернет. То есть вот переменная форм, она содержит все, что находится внутри форм, то есть элементы. И обернет она их, а не всю форму, потому что у всей формы свой theme hook, suggestion form. То есть вот такая вот штука. И мы это сделали, сбрасываем кэш, не помню, я уже сбрасывал или не сбрасывал. Сбросили кэш, обновляем страницу. Все, что должно появиться, это внутри элемента формы. У нас должна появиться обертка для нашей формы. Давайте мы это посмотрим. Угу. Да, вот она появилась. Там есть уже, как вы видите, кроме нашего класса MyCustomFeedbackForm, есть другие классы. Значит, это кто-то по пути, ну, естественно, форма, добавляет в переменную Attributes свои классы. Они появились тут и плюс наш. MyCastFeedback. Плюс он добавляет вот такие дополнительные атрибуты дата. и уже внутри выводится форма, переменная форм. Что мы можем сделать? Давайте мы ее теперь припроцессим. Потому что это очень полезно, такие штуки припроцессить. Потому что вы можете посмотреть, что там внутри. Uh, template. Припроцесс. Variables. Uh -huh купи Сюда-сюда. И вот мы припроцесснули наш template. Давайте мы его принтанем, что там в переменных есть, чтобы посмотреть. Потому что с формами очень полезно это. И у нас на странице выведется все, что там находится в переменных для темплейта. Так, кэш сбросился, обновляем. Угу, все выявилось, вот наш, э, э, наша переменная форм, которую мы выводим И в нем рендер элемент находится В нем, естественно, вся форма Ни в коем случае отсюда форму не правьте То есть, ну, там, не влияйте на значение полей Это очень неправильно Для этого есть хук форм форма e Alder Ни в коем случае не вздумайте Ну, и вы можете видеть, вы можете посмотреть, например, форма ID Сейчас, да, ну, мы и так знаем, потому что мы к нему подключились напрямую ну и все остальное, то есть тут вот поля, например, ну, name, mail, subject, да, там, message, вот это вот все, все, что тут выводится, вы это видите. И плюс те переменные, что стандартно там для hook-тем устанавливаются, и вот атрибуты, например, задает форму уже свои классы, вот этот атрибут, вы можете его удалить, как и класс, вот это уже можно править. И мы уже в непосредственно в ренде ну, в темплейте добавляем еще свой класс ко всем этим. Аналогично можно посмотреть, что там находится при помощи ну, не переменной, а функции DD форм. Если абсолютно то же самое хотите посмотреть, то получается, нужно писать контекст. Ну, нижнее подчеркивание: контекст, то есть он вам выдаст то, что передается в темплейт, а передается туда, передается вот этот массив, то есть он вам выведет вот, этот, вот эту переменную. Уже из твиговского темплейта. Просто обращаем внимание, что DD это функция, которая добавляет модуль твиг-твиг. Ставите, включаете, и после этого она заработает. До этого она у вас, ну, может быть, и будет работать, но криво. Вот он выводит абсолютно то же самое, только уже вместе с темплейтом. Вы видите, все то же самое, атрибуты, классы, не в таком удобном виде, Ну вот все то же самое. И также элемент форм и с этим надо работать. Обращаем внимание, что для форм это очень важно понимать, что вам пришло. Вы можете, конечно, обернуть и вывести форм, но вам, скорее всего, этого будет недостаточно. Вы хотите, например, вот эти поля сделать в одну строку, а это оставить внизу. да? Для этого вам нужно обращаться к непосредственно к элементам. Ну, это еще и более-менее просто прокатит, потому что они отрендерятся и... Пометятся и больше не будут. Но если вам что-то хитрое надо сделать, например, что-то вырезать, там вообще вот полностью все под взять в контроль, ни в коем случае не забывайте про форм build ID, форм токен, form ID, потому что они тоже являются элементами формы, и без них форма, вот они скрытые просто, но их обязательно нужно принять, иначе у вас форма просто не будет работать корректно. Также, если вы используете какие-то сторонние решения, которые добавляют для себя вот эти скрытые элементы, не забывайте. И про них, например, есть модуль antibot, он добавляет скрытый элемент antibot в форму, в котором хранится определенное значение, по которому он определяет, что можно отправить эту форму или нет там под действием мышки, там разные действия, как он определяет бот, не бот. И если вы этот элемент на форме, которая подключена к антиботу, не добавите, он не увидит элемент, он подумает, ну, раз его нету, значит, отправка не разрешена, и он будет ругаться вам при всех отправках, что включите JavaScript, хотя он у вас включен, да, там, ну, потому что у вас там нету этого элемента, который ему необходим для работы. Так что проверяйте, что вы оптимизируете в форме, и не забывайте как минимум про эти три. Естественно, не забывайте еще про actions или субмит, они по-разному, как ну, в зависимости от формы, это работает как с формами сущностей, с формами обычными объявленными в коды. просто кто-то в actions да, складывает, это как на контейнер называется, actions, да а в нем уже находятся кнопки, не забывайте его рендерить, чтобы вот эти кнопки появились, то есть они у вас тоже могут пропасть. И, ну, и учитывая все это, давайте сделаем, например, мы хотим вывести имя, электронный адрес и тему в одну строку. Для этого мы находим элементы, какие для z. Это, ну, это очевидно name mail subject. И мы к ним можем обращаться. Давайте мы напишем в нашем header. Давайте я... Не знаю. Чтобы было проще. Я по bam все сделаю. Я сейчас на bam перешел. Потом в следующем видео объясню. И мы так будем... Так будет проще нам. Давай наш вот bam блок вот этот. Он будет нашим блоком, естественно, в BM, и мы от него будем плясать. Далее мы добавляем header, класс, BM-блок, header, да. Так просто быстрее я вам покажу пример, чтобы не затягивать. И мы под каждый элемент можем сделать там обертку, чтобы было проще тимизировать класс, чтобы не опираться на кучу классов от форм элементов. BM-блок, так, header. Назовем его item, да? Ну, пусть так будет. Три штуки нам надо. И у нас называется ключ name, mail, subject. Естественно, мы выводим, получается, form, name. Ну, так как это массив, мы к нему так и обращаемся. Form, uh, mail, да, там, и subject. Form, subject. Остальную часть формы мы переносим вниз под хедер, и пусть она там будет. Обновляем страницу и смотрим. То есть у нас, видите, пошли Дубли. Потому что мы ну, тут их выводим и плюс еще формы их вводим. Что вы можете сделать? И вы можете сделать without, да, там есть фильтр только в теге и написать, например, name, mail и subject. В нашем случае это прокатит. То есть вот. Они вот с этой переменной не вводятся, а вводятся вот у нас вот тут если этих значений много, например, вытемизируют какую-то большую форму, там, например, для добавления ноды, где там вообще много полей, вот without писать не надо, я, я ну, не иногда, а так делаю, я просто каждый элемент, какой есть в форме, лично принчу, то есть я бы тут еще написал message, то есть я поэтому и говорю, это полезная перемена, вы выводите форму, что там находится, вот у меня появился message, но видите, пропал отправить копию и Кнопки пропали, потому что вот без этих хэшей видно, что message вывел, но у меня нету форм ID. Давайте мы его выведем обязательно внизу, вверху, неважно, где он будет, вот скрытый элемент. Form build ID, форм токен нам нужен, форма ID обязательно. Без этого, без этих трех элементов форма работать не будет. Lang код ну, нам не нужен, но мы давайте его выведем, потому что раз он добавлен. Копия это типа вот как раз отправить мне копию письма, давайте мы ее... Выведем сюда. Футер, я не знаю, что это такое. Давайте мы ее под копию выведем. И, естественно, actions это кнопки для отправки. Мы их выведем под футером. То есть это скрытые элементы, они нам не повлияют на разметку. И вот три таких элемента еще. То есть я все вывел. То же самое форма, она будет работать. Она работает, отправляет данные. Все хорошо, потому что все выведено Я вам еще раз говорю Тут мы могли обойтись просто форму without И вот эти три элемента И все работало бы идентично Но если форма здоровая, много элементов И вы все берете под свой контроль Не забывайте про вот такие скрытые элементы Обязательно не забывайте Особенно вот про эти три, иначе ничего не работать не будет Форма может не отправляться Или например, она, она субмитится, но дальше ничего не происходит В общем, она работать будет 100% некорректно ни в коем случае не забывайте, ну и, естественно, submit какой-то, который отправляет форму, где он там будет в action или просто там submit элемент, он ну, у кого как. Мы, соответственно, сделали это. У нас есть тут header, в котором у нас три элемента выведены в дополнительной обертке. Мы смотрим в исходник и видим, что вот наш myCustomFeedbackForm. Начинается элемент вот этот, ну, вот этот. Далее открывается хедер, MyCastFeedbackForm header, вот он наш с BEM-блоком подставил, в нем три айтема должно быть, вот они, и в каждом айтеме свой уже элемент, там мы к нему обращаться не будем, он как рендерится, так и рендерится, то есть мы опираться будем на наши вот эти BEM-овские блоки, элементы, и с ними работать, и дальше идет там уже все остальное, У нас не интересно, то есть принцип уже, я думаю, понятен, я вам просто покажу уже что-нибудь, что-нибудь наглядное, мы просто копируем класс, и давайте опять в бортике это. Что-нибудь зафигачим. Э, ну, я вообще париться не буду. Display flex. И э, нет, на хедер Display flex добавить нам не нужен. Хедер И хедер item. Ну, там flex авто Пусть будет вообще плевать, что он... Как они выровняются. Суть в том, что они в ряд станут. Вот. Если мы откроем из-под гостя, где там нету подстановок, там есть просто поля. То есть, вот вы видите, у нас форма стала в ряд. Потому что мы задали хедеру flex И автоматический flex размер для айтемов Вот он наш flex и вот наш авто И таким образом вы можете тимизировать форму Как вам душе угодно Например, вы там можете э, Вам никто не запрещает здесь делать что хотите Вот написал я текст, да, там какую-нибудь инструкцию да, Вот она появляется без проблем э, Например, можно даже схитрить и сделать Например, давайте-давайте-давайте сваруем. Вот у нас есть цитата Дриса, да? мы ее можем скопипастить отсюда и вставить в припроцессе мы им никак не пользуемся давайте добавим variables дрис да? переменную, в которой будет наша рендер массив в котором мы вызываем хук темы квот мы здесь просто оставим, просто без вис и нашу цитату добавляем в переменную к форме, и здесь мы ее можем например вверху под риск-код вот, переменной выводить. Вот она, пожалуйста. Тут, естественно, Hook Suggestions уже сработал наш, потому что, ну, как я вам все это в примере 3 объяснял, и вот так вы можете оформлять формы. И так работает темизация в Drupal в принципе. Где-то что-то объявляется, либо рендер элемент, ну, все, что вы видите, скорее всего, все, я не уверен, но скорее всего, все, что вы видите, все проходит через хук тем. У него есть объявление Hook Theme, он либо от рендер элемента зависит, либо от variables. Далее у него есть обязательно template. У него может быть preprocess, у него может быть suggestions, и вы плюс также можете добавлять свои к нему препроцессы, свои suggestions и свои темплейты ну, его template переопределять своим в активной теме. И так работает абсолютно вся темизация, и если вы теперь, ну, вы с этим были знакомы, если вы теперь будете обращаться к hook preprocess page, например, ну, по, самым популярным таким процессом или hook -process html, вы уже будете знать, что находится в variables, что вообще, как это работает, что вы можете там сделать, и как это вообще связано между собой, как эти разновидности работают, как, может, свою добавить хотите, например, да, там, для page можно спокойно добавить, там page about, да, там будет 2 тиры, about, вы можете добавить через условия, там hook, theme suggestions, page alter получится, вы там получите стандартный набор suggestions, пришедший от оригинала, плюс вы можете добавить туда в массив свою, и он будет его учитывать, то есть вы там либо вверх, либо вниз добавляете, в зависимости от того, насколько это узко или общее, и у вас получится результат, то есть в теме, например, можно то же самое сделать, вот она даже по умолчанию нам добавляет. Hook, preprocess хуки для HTML, для пейджей ноды, они работают абсолютно то же самое. Я вот тут как раз добавил, я снул HTML, э, ну, html Twig такой темплейт, его тут нет, он находится в Бартике, это Бартиковский темплейт, и я в него подключаю библиотеку Бартик Global, чтобы ну стили и JS от этой темы подключились к ней. То есть вы также можете, например, ксм, Сделать variables и увидеть, что находится в этом. а под гостем то не видно. Что находится в HTML, HTML tvig э, переменный. Ну, не что там находится, а что туда передается. То есть видите, тут дополнительно есть переменный, различный, placeholder токен для GST. И если мы вернемся к бартику, core teams, бартик templates. Вот этот. Нет, он не отсюда, он, значит, из. Какой из классики или stable тянется Сейчас посмотрим Вот html у нас тянется из Classy, templates, давайте тогда к классе вернемся То есть мы наследуемся от бартика У бартика нет, он наследуется от класси Вот так вот все работает Templates, контент, наверное Нет, значит, layout Вот он, темплейт Мы его переопределяем сейчас в своей теме здесь Вот он такой Мы знаем, какие туда переменные приходят и, например, можем, ну, не знаю, root path, например, вывести, да, вот здесь. Сразу после body. Как выводится? Мы вводим root path. Ну, кэш сбросить. Да. драш, Cache rebuild. Удалим вот этот ксм, не нужен нам пока что. И мы знаем, что там находится. Мы определили аналогичный свой темплейт, но добавили туда вывод переменный root path. И сейчас он выведет нам. Его в открытом боди где-то вот тут должен быть. Его, может, нафиг не видно просто даже. Нет, он нам не перепеределил почему-то. Может, может, может. Я не знаю почему. А опять еще раз, конечно, сброшу. Но в боди его нету. Все корректно. Я даже не заморачивался. Просто копернул. Не знаю, почему там... Накрылся. Ну, ладно. Ладно, плевать на него. Но суть в том, что это выведет переменную. Почему он не выводит ее? Ай, потому что я дурак и скопировал в модуль, а не в тему. Я еще раз говорю, что модули не могут переопределять темплейты. Они могут может, только темы. То есть в модуле вы не сможете вот это создать. Вы только можете это сделать в своей теме активно или в базовой какой-то там уже, неважно, но только в теме. Так, сейчас мы точно уже увидим. И надо закругляться, потому что я уже вообще умер. Вот у нас вывелся контакт. И это значение переменной root path. И вы, скорее всего, модифицируете страницу HTML или page обычно, и вот вы теперь точно знаете, как это работает, как к ней подключиться. То есть вы теперь видите, например, вот открываете какую-то тему, вы видите, что тут есть uh, template search result, да? Вы теперь 100% знаете, что вы можете написать hook при процессе search result, ну, с нижним подчеркиванием только. Туда придет 100% по ссылке variables, в нем будут перемены для этого темплейта, и вы можете, например, Uh, ну, вот, сниппет, да, какой-то тут uh, Повлиять на него, изменить Или в title, в prefix, в title, в suffix что-то добавить Или в title, attributes, да Вы можете повлиять на значение этих переменных Либо вы вообще можете еще помимо этого Забрать темплей, пастить Вставить его в себе в тему Поменять вообще всю разметку там Ну, вот все вот так крутится Как это работает и с hook темой Я вот только говорю, я не очень понял Почему отваливаются suggestion Через файл, ну, видимо Видимо, не загружается он на второй раз уже. Все это кэшится, результат при процессе. И вот этот файл не подтягивается уже с кэшем. Ну и, соответственно, не вызывается suggestions hook, и это не срабатывает. Поэтому оставляем его в модуль пока что. Собственно, все. На этом все. Я думаю, следующее видео будет очень сильно отличаться от текущего. Потому что я хочу немного вообще в другой формат попробовать перейти от гайдов к более практическим более комплексным, и этот, без этого видео, просто, думаю, было бы очень тяжело следующее делать, потому что я в своей работе очень-очень активно использую хук-темы. У меня он прям повсюду там. У меня он и в темах, и в кастомных модулях. Он вообще повсюду у меня. Я очень люблю его использовать, потому что он очень гибкий. И он позволяет расширять его и постоянно переиспользовать в разных вариациях, используя один каркас. Это очень круто. Так что все. Всем пока.